Привет, с вами Алексей из Латитуда Приехали еще на один объект Недавно завершенный нами На этом объекте смонтирована Главное крыльцо из широких ступеней, из древесно-полимерного композита, полнотелые массивные ступени, подступенки из террасной доски с текстурой под дерево, глубокое интеснение. Торец крыльца закрыт универсальной доской из древесно-полимерного композита, там где идет примыкание ступеней в камень. Маленькое да удаленькое крыльцо, которое, конечно, над которым пришлось постараться нашим ребятам Немножко материала, но очень много работ Крыльцо радиусное, с радиусными ступенями Пришлось вычислить каждую досочку, подпилить ее И потом универсальной доской из ДПК заделать подступенок Все это на саморезы закреплено Такая конструкция подходит только для заднего крыльца частного дома То есть где-то на коммерческом объекте или на переднем крыльце где проходимость повыше уже такая конструкция может быть не не самая оптимальная была бы ну для заднего крылечка отлично выглядит такой декора... декоративная отделка обратите внимание универсальная или так называемая заборная доска из древесно-полимерного композита она выдерживает неплохой радиус, то есть ей можно декоративно оформлять гнутые элементы. Для такого радиуса приходится тщательно опиливать саму террасную доску, из которой сделаны ступени. Монтаж такого крыльца, конечно, затруднен тем, что приходится соблюдать очень точно стыки, чтобы ничего не торчало, ни за что не цепляться. Тут, конечно, можно... Похвалить наших монтажников, что довольно кропотливую работу выполнено Обращайтесь в атитуда, если вам нужна отделка крыльца, террасы, веранды Из прочных и долговечных материалов Мы как поставим материал, поможем подобрать по цвету К вашему декору, к вашему экстерьеру Так и выполним монтажные работы различной сложности Приходите, все покажем и расскажем